Всем здравствуйте, Лидия Михаил, я хочу вас от души поблагодарить за те знания, которые вы несете. и хочу поблагодарить за инициацию на вторую ступень рейки, ура, я это смогла, я это сделала, я освоила эти занятия, очень долгий путь у меня был к осознанию, к освоению этого материала, но все случилось, и все получилось. И самое интересное, что инициация была тоже очень сильная, потому что когда Михаил проводил инициацию, чувствовалось, что тело даже потряхивало, раскачивало, и в тот момент у меня достаточно неприятно побаливал сустав на руке, а на пальце. И после инициации, даже у меня он прошел, представляете? Это чудо-расчудесное. Теперь только продолжать работать с этим вопросом через аффирмации, причины и практиковать, практиковать, еще раз практиковать, потому что это уже более глубокие знания. И здесь нужна прям очень хорошая практика. Благодарю от души. Я рада, что познакомилась с вашей школой. И всем желаю здоровья и мощных практик рейки.